Итак, как же выезжать с родителями своими или родителями жены, то есть с тестем и тещей, которые имеют первую или вторую группу инвалидности? К сожалению, о третьей группе инвалидности в этом абзаце пункта 2.1 правил пересечения государственной границы в новой редакции, которая вступила в силу с 27 сентября 2022 года, согласно внесенным изменениям постановления номер 1044 от 10 сентября 2022 года. Возможность это оформлена следующим образом. Лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены, мужа из числа лиц с инвалидностью первой, или второй группы, и сопровождают одного из таких родителей для выезда за границы Украины, то есть вместе с ним, при наличии документов, их нотариально удостоверенных копий, которые подтверждают родственные связи, то есть если это родители мужчины, то свидетельство о рождении, если это родители жены, то свидетельство о браке с женой, ну, то есть, с этой женщиной. о рождении, которое подтверждает родство. Родственные отношения должны подтверждаться, чтобы жена ну, была мама у нее или папа родные. Не муж и жена, к примеру, тесть и теща, может быть, муж и жена, но не родными родителями. Речь идет о родителей, именно родительских статус. Если жена у вас с этой женщиной не первый брак, то нужно прослеживать всю цепочку изменения фамилии, то есть все эти документы, подтверждающие, должны быть. Если они, ну, допустим, там один раз вышла женщина замуж, потом брак расторгнут, документы эти не сохранились, то можно обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния ЗАГСы и получить вытяг. И там в вытяге будет все изменения фамилии указаны, с какой на какую они менялись. Свидетельство о рождении, этот вытяг, либо все решения судов о расторжении брака, или свидетельство о расторжении брака. То есть, таким образом, чтобы пограничник мог проследить все изменения фамилии, которые были. Это важно. Вот иметь их оригиналы или нотариально удостоверенные копии. Кроме этого, новое изменение, которое, ну, я считаю, ухудшает положение, связано с выездом в этой ситуации. Требуется подтверждение совместного проживания, то есть задекларированное или зарегистрированное место проживания, или пребывание. На вот эту разницу не обращайте внимания. Проживание, пребывание, зарегистрировано, задекларировано. Должен быть документ с печатью. Это либо справка, которую можно взять в СНАПах Центр предоставления административных услуг с ОРИ зарегистрированном, задекларированном месте проживания, пребывания, либо в паспортах. У вас штампы у регистрации места проживания должны совпадать. Вы предъявляете паспорта граждан Украины, и там совпадают. Должен быть, допустим, если есть с инвалидностью, то ваш адрес места регистрации должен совпадать. Либо в паспортах штампы должны совпадать, либо справки, которые вы будете подавать, должны совпадать. Либо еще один вариант, как я думаю... Приемлемый, это когда люди, к примеру, с того же Херсона переселились в Киев и зарегистрировались по одному месту, как месту проживания, как внутренне перемещенные лица. То есть, допустим, тесть э, с взятием, да, э, зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, к примеру, там в Шевченковском районе города Киева, по одному адресу. Эти две справки э, желательно, конечно... Э, ну, это нужно обращаться в Центр предоставления услуг или в Управление труда и социальной защиты и получать эти справки в бумажном виде. Но я думаю, что, в принципе, должно работать и в ДИЕ. Также есть возможность в ДИЕ получить эти справки. То есть никуда не ходить, а просто из дома подтверждается там геолокация, отправляются эти данные. И, ну, просто если, допустим, вы пойдете... В, центра, в центр предоставления услуг то вам или вернее в управление труда и социальной защиты то вам могут в этот же день выдать документ если вы отправите через дию то я думаю день два три какое-то время нужно будет ждать пока эти данные поступят пока их обработают пока ну в общем пройдет эта вся процедура поэтому выбирайте какой вариант из подтверждений совместного проживания вам более удобный если у вас будет несколько вариантов, например, кто-то может пойти взять справку в сельсовет, говорят, может выдать справку о совместном проживании. Возьмите эту справку и попробуйте зарегистрироваться, допустим, в ДИЕ. Чем больше документов, тем лучше. Второй вариант это осуществление ухода за своими родителями или родителями жены, могут подтверждаться актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены. Тут я вижу большие, во-первых, коррупционные риски, во-вторых, нет единого порядка оформления этих актов. Вот пишут в комментариях люди, что уже пытались обратиться и получить, сказали переходите на следующей неделе. То есть Каждый орган местного самоуправления, государственная администрация в каждом городе, в каждом районе крупного города будет разрабатывать какие-то порядки, назначать каких-то ответственных, ну не знаю, может будут взимать плату, хотя это будет наверное незаконно, но в многих городах могут в разных городах может отличаться порядок выдачи этих актов. Я думаю, как это должно быть. Скорее всего, по адресу, который вы будете указывать в заявлении, вы или люди, которые имеют инвалидность первую, вторую, родители вашей жены или ваши родители, то есть люди, которые подают заявление, будут указывать, что я такой-то, такой-то, имею инвалидность первой или второй группы, за мной осуществляют уход такой-то, такой-то. Обязательно указывайте полную фамилию имя, отчество, дату рождения и адрес, где вы зарегистрированы и по какому адресу осуществляется уход. Вот, потому что эти адреса могут отличаться. Потом выезжают, скорее всего будут, выезжать люди и проверять, действительно ли вы проживаете вместе. вот, Действительно ли по этому адресу. Скорее всего будет выезжать не один, а два человека. Для того, чтобы это так, ну как-то выглядел более беспристрастным, да, скажем так. Один может что-то и тут ну вот я мне люди пишут и звонят я спрашиваю а как вы докажете что вы осуществляете непосредственно уход за этим человеком есть показатели по которым определяются вообще необходимость ухода за человека они применяются для тех людей которые требуют ухода на профессиональной основе и я о них сейчас расскажу возможно их эти показатели и будут применять при осмотре жилья, то есть э, место, где проживают, за, по которому осуществляется уход, с учетом этих показателей. Но это не точно, это я так думаю. Вот Сейчас я о них расскажу. Итак, есть порядок и в этом порядке предусмотрены вот эти показатели, по которым осуществляется комплексное определение степени индивидуальных потребностей лица которые требуют предоставления социальных услуг. Уход постоянный, это и является социальной услугой. Он может оказываться на профессиональной основе и на непрофессиональной. Ну, естественно, если есть потребность в этом уходе, значит, его и назначают. Я не буду все критерии перечислять, я ссылку добавлю на эти показатели, вот. А вы сами посмотрите, ну, насколько это все ну, не со, на самом деле непросто. Как определить, что действительно уход осуществляется. Э, ну, вы же понимаете, что это субъективное решение. Факт ухода нужно будет подтверждать актом. И в этом акте будут расписываться какие-то люди, которые будут чувствовать на себе ответственность за то, что они это подписывают. И вот э, характеристики степени э, индивидуальной потребности. Тут баллы и все такое. То есть основными элемент, видами элементарных действий, умывание, контроль за такими актами, как мочеиспускание, дефикация, пользование туалетом, пользование посудой, бытовой техникой, выполняются они самостоятельно или в полном объеме? То есть, когда будут осматривать вот человека с инвалидностью, будут изучать характер его возможностей, вот этих вот вещей которые я перечистил виды сложных действий прием лекарств пользование телефона распоряжение личными финансами выполняет он самостоятельно или нет естественно если вам будут задавать вопросы то вы исходя из вот этих вот возможных вопросов сразу понимаете какие могут быть вопросы и формулируете ответ почему потому что я у одного из своих клиентов которые мне звонили на Консультацию спросил, а как вы докажете, я говорю, что вы, какой вы уход оказываете. И мне привели в пример, что мы там в прошлом году обустроили как-то там на приусадебном участке полив. Понимаете, это вообще никак не относится к уходу постоянному. Так вот, что относится к постоянному уходу. Может ли вести домашнее хозяйство небольшого объема при больших э, часовых затратах или не при больших, какие вещи может ли он стирать самостоятельно, то есть то лицо, которому вы осуществляете уход. И вы, конечно, если вы хотите доказать, что вы осуществляете уход, вы говорите, я стираю, допустим, вещи, я, допустим, помогаю по домашнему хозяйству, я помогаю приготовить пищу, я помогаю перейти с одной комнаты в другую, и так далее, я помогаю соблюдать график приема лекарств, в общем, я же говорю, этот перечень довольно большой, вот, он состоит из 10 листов, ссылку я на него добавлю. То есть, не лишним будет почитать, как будут выдаваться эти акты. Может быть, они будут выдаваться так просто, ротчерком пера, типа, обратились, да, вот вам акт. Но, может быть, и серьезно, то есть, конкретно с выездом на место проживания и с определением, степени, во-первых, потребности в этом уходе, а во-вторых, ну что конкретно вы осуществляете или этот факт осуществления ухода, вот тут э, очень большая большой риск коррупционной составляющей, нам по моему мнению, вот естественно, опять же трудоемкость этого процесса, выехать, осмотреть, выдать акт, количество обращений увеличится, раньше этой необходимости не было, вот Такие вот риски есть, что за 5 дней могут не успевать, как написано тут в этом абзаце, что не позднее 5 дней. А если позднее, то что, куда жаловаться, какая ответственность? Да я вам сразу скажу, что привлечь за затягивание сроков в этой ситуации будет практически нереально. Вы потратите больше времени и средств на то, чтобы привлечь к ответственности. А этим, возможно, будут пользоваться, ну, возможно, это будет не специально, то есть, знаете, не умышленно, а просто из-за большого количества обращений, для того, чтобы их качественно обработать, чтобы их там не обвиняли в том, что они выдают без всяких проверки, без всяких проверок эти акты, они будут э, вынуждены вот эти все процедуры проводить. Вот в этом абзаце как раз и указано, что в случае, если лица с инвалидностью и являются внутренне перемещенными лицами, они могут обратиться по факту своего местонахождения, по месту регистрации как внутренне перемещенное лицо в соответствующие органы местного самоуправления, либо это исполком, либо это администрация, в управление труда социальной защиты. Как этот порядок будет, я думаю, что, скорее всего, какое-то количество дней пройдет, там, пока эти порядки будут, на местах созданы. И вот потом будут э, все эти вещи работать более конкретно. Что еще нужно добавить? Нужно добавить, что есть такой пункт 12, э, который предусматривает, что в принципе, если уже выехали э, эти люди, и вы ну, как бы не можете их соправлять для того, чтобы они сюда не возвращались, а потом вы с ними не ехали, то вы можете выехать, но только после того, как эти люди передадут вам... Документы, подтверждающие, что они стоят на консульском учете, ну или удосто... нотариально удостоверенные копии. То есть, если когда вы становитесь на консульский учет, это консульское учреждение, да, за пределами территории Украины, там они оказывают консульские услуги. Там же, в этом учреждении, можно и заверить документы нотариально чтобы не делать, допустим, если пойдете к частному какому-то нотариусу за границей, то вам дополнительно надо будет делать перевод этих документов. Пока пришлют, пока перевод и так далее. То есть, можно сразу сделать заверенные копии и курьером их передать, к примеру. И тогда можно будет выехать с этими документами. То есть, самостоятельно без этих людей с инвалидностью, без родителей, жены или без своих родителей, можно будет ездить туда и обратно. Количество раз не будет ограничиваться. Но, э если, допустим, лицо, которого вы сопровождали или находилось там за границей, вернулось раньше, а вы позднее его, то есть тогда никакой ответственности за это нарушение в кодексе административных правонарушений не предусмотрено. Я думаю, что, возможно, просто в следующий раз вас не выпустят. Вот. Но это тут никак не прописано. Просто написано, что должны вернуться не позднее. И все. А как? Что? Чего? Поэтому на этот, э, на этот вопрос, какая будет ответственность, я ответить не могу. Ответственность не предусмотрена. Вернее могу, ну вот она не предусмотрена. А все, что будет э, применяться по отношению к вам, я буду считать, что это будет противоправное действие. Вообще запрета на въезд в страну вообще никакого не может быть. Если на выезд могут быть э, установлены законом, то на въезд вообще быть никаких не может быть запретов. Это тоже согласно Конституции. Кроме того, э, кроме вот этого акта, еще может быть документ удостоверения о получении компенсации помощи надбавки за уход об этом я снимал отдельное видео, как эту справку получить я его добавлю в конце видео и тут в описании в подсказках будет вам появляться если вам понравилось такое разъяснение подробное поставьте лайк, напишите комментарии, пишите вопросы я на все вопросы к видео на своем канале отвечаю в течение суток они мне помогают снимать полезный практически контент, который вам может Принести пользу практическую, а не просто там мои мысли. Ну, иногда добавляю своего творческого оформления, скажем так, свои мысли. Да? Вот Как чиновник, допустим, я думаю, а зачем э, они это все сделали? А я думаю, просто для того, чтобы вы, во-первых, когда вам нужно будет по одному адресу зарегистрироваться, вы пришли в военкомат. Э, вот, э, для того, чтобы когда вам нужно будет получить акт, вас могут направить сначала через э, какой-то кабинет, где вас поставят на учет, э, и так далее, то есть, э, понимаете, раньше можно было просто выехать, имея таких людей э, с инвалидностью, и не надо было бы никаких документов, места регистрации подтверждать, еще что-то, какие-то акты брать, никто к вам домой бы не приходил, то сейчас зачем-то это понадобилось. Какая-то цель у государства есть для этого. Ну а какая еще может быть цель во время мобилизации? Взять всех на учет, взять всех на карандаш, определить их место проживания, место пребывания и так далее. Вот, надеюсь повествование мое вам будет полезным. За персональными консультациями можете обращаться в, по контактам, которые указаны в описании к этому видео. Все ссылки будут добавлены также в описании. Всего вам доброго, до скорых встреч!